Ну что там, нашли труп Шепарда? Не, еще ищем Давайте, давайте, ищите, он нам срочно нужен Что это за там на линии? Забейт флешбеки. Мы их специально для бананов ставили Они а многовато ли? Нет, нормально, ищи давай Шепарда все еще нет? Нет, все еще нет Слушай, может лучше придумать нового героя. Да кому нужны эти герои, если не будет Шепарда, и игру не купит. Блин, что это такое? Это, наверное, тоже флешбек. Ага. Так, погоди, погоди, кажется есть сигнал. Что там? Это Шепард? Нет. А, так, стоп. Кажется есть. Да, все, Шепард на этой планете. Вас понял, снижаемся. Приготовить лопату и мешок. Мне два миллиарда лет. Я был ужасом галактики. Заткнись, декорация, это тут вообще в качестве фан-сервиса. Опа, кажется, нашла. Несите лопату. А, а не, подождите, стой, подожди. Нет, это какая-то хрень. Сейчас, сейчас. о Блин, а я-то уж подумала. Крогана вам привезла с собой. Такой пес. Ну ладно. Масс эффект 4. Супер хит всех времен и народов. Хаушки! За детишки, Mass Effect 4, вы представляете, да? Mass Effect 4 выходит. Это ж охренеть, как круто! Наконец-то будет нормальная игра по вселенной. Наконец-то они отошли от этой идиотской концепции Андромеды. Блин, это прямое продолжение. Прямое продолжение, и возможно мы даже увидим там Шепарда, Лиару или других. Ну, в конце концов, Азаришь, долго живут, да? Что может быть лучше? Наконец-то вот эта вот идиотская Андромеда не будет типа там, улетели там совсем далеко через 600 лет, да? Возможно даже разработчики одумаются и возьмут за канон концовку из теории одурманивания по просьбе фанатов да но как бы там ни было я уверен в любом случае нас ждет очень интересные приключения увлекательные неповторимые mass effect жив и будет жить такую реакцию вы от меня что лишь я не понимаю таких вот восторженных криков вау как все круто да наконец-то анонсировали mass effect угу. ребят я еще года два или три назад не помню сколько уже говорил вам анонсирует куда ни нахрен денс, потому что франшизу нужно доить на что вы надеть? Я правда не понимаю, детишки, вот ни хрена вас не понимаю. Может, нужно дать им второй шанс? Может уж теперь это будет хорошая игра, говорите вы мне в их Старый Mass Effect. Друзья, вы настолько наивны. Вот правда, настолько. Что это за Стокгольмский синдром такой, объясните мне? Вам плюют в лицо, а вы и рады. Старый Mass Effect закончился на Mass Effect 2. Третья часть была неплоха, но она по сценарию не дотягивала до прежней планки. А уж концовки блин, про них я роликов наснимал столько, что им можно уже, наверное, даже обмазываться. Концовки это просто стыд и позор для самых, вот прям самых нетребовательных игроков, которым ну, норм, вообще все что угодно. Даже если бы вместо концовки нам показали ролик, где Биовероусы купаются в ванне с баксами, все равно было бы норм. Mass Effect чуть-чуть продвинулся вперед геймплейна, заимел очень неплохой мультиплеер, прямо вот, знаете ли, действительно неплохой, и подарил нам, сам того не желая замечательную конспирологическую теорию индоктринации. Все. На этом его заслуги заканчиваются. Сюжет деградировал, графика сильно деградировала. На 12 год, ребят, это был просто позор. Концепцию последствий твоих действий слили в унитаз, как и окончание одной из самых эпичных сагов истории. Да, детишки, вы можете плеваться от Mass Effect, можете считать его полной хернёй, это не отменяет факта эпичности. Я вот игру престолов терпеть не могу, но кто ж серьезно будет спорить, что это игра престолов, да, Ведьмак, Mass Effect, звездные войны, что это очень эпичные саги с монументальным размахом. И сделать толковый конец, поставив точку, задача очень непростая. BioWare с ней не просто не справились. Они сделали все на отвали. Вот просто кинули, как собакам кость натянул грызите. И еще посмеялись, мол, так они ничего не там еще понимают, эти игроки, да? Вообще сегодня это проблема очень многих корпораций. Этим уже заляпались почти все, что Sony, что Ubisoft, что Bethesda список будет очень длинный. Фанаты даже за них придумали не просто концовку, которую можно прикостыли, знаете так, к оригинальному сюжету, который будет еще так вот болтаться на соплях, а которая плавно, логически вытекает, сука, из всей трилогии. Что сделали Биовер? Приняли ее на вооружение? Нет, они патрулили игроков. О хо хо мы тролли, мы скажем, что сделаем DLC, который ответит на все вопросы и решит все проблемы, а на деле еще больше всех выбесим, хо-хо-хо, мы же тролли, это так модно сегодня, делать хорошие мины при плохой игре, просто 5 с плюсом, молодцы, Вот. Аплодисменты. И, разумеется, признать поражение они не смогли. И до последнего держали ту самую хорошую мину при плохой в буквальном смысле игре. Да только вот точку поставить им жадность не позволяет. Что они придумали своего за все эти годы? восемь лет прошло. Что они придумали? Антон. Да, молодцы. Я просто волосили с ним, так как, наверное, не было даже с Андромедой. Про Антом скажу вам позже, но если вкратце все плохо. Да, создать вселенную с нуля и сделать ее любимой для массы, еще и коммерчески успешной, это вам, знаете ли, не силовую броню поверх семей напяливать. Тут нужно работать. Не просто работать, а выпучив глаза в вджобывать. От слова джоб, работа. Тут нужно стать настолько упоротым джобером, чтобы дым из ушей и из жопы прям вот валил сплошным потоком, затуманивая окрестности. А не так, что «Ой, а давайте-ка мы повесточку включим, давайте-ка мы возьмем уже готовую и повтыкаем туда всякую гниль, так популярную сегодня, побольше геев, лесбух, ридгардцев, трансов, небинарных...» эм... Креатур, вы уж извините, я просто во всем этом вообще ни хрена не понимаю. За подробности ведите к вертосексуалу. Он вам пояснит за лору, а я просто держу факел на готове. Для меня, все это шушера из одного разряда. Это диктат убогого меньшинства, который благодаря лицемерной политике вырвался на пьедестал и диктует волю большинству. Почему меньшинства? Вы почитайте мнение обычных людей на этот счет. Им там все это не нравится еще больше, чем мне. Прогрессивные компании, кстати, ощутили это на себе. Игры бьют все рейтинги. Потоком льются краснобайные рецензии о том, какая же игра замечательная. А продажи почему-то падают потому что рецензии пишут не люди. Забавно, да? Эти критики давно оторваны от народа, как и режиссеры и сами игроделы, в принципе. Они понятия не имеют, чем мы с вами живем. У них свой мир, у нас свой. Такая вот интересная интересность. И все эти борты за прогрессивность сами не являются целевой аудиторией. Точка целевой аудитории в принципе ничего. Они не играют в игры, не смотрят фильмы. Не в том смысле, что вообще не смотрят и не играют. Все смотрят и играют так или иначе. Просто не в том ключе. Для них это как фон. Им пофиг провалится киберпанк или нет. Они не будут в него играть. Они погоняют там а что там свое. Там может FIFA какая-нибудь. Им хватит. Им все равно какая картина возьмет Оскар. Они все равно не будут ее смотреть. Они будут смотреть какие-нибудь свои фильмы. И подозревая вот так чуть-чуть, да, что не те, за которые кричат, потому что никому не нужны эти пустышки. Все хотят нормальные игры и нормальные фильмы. Все. Даже они. Вот так. Поэтому сделай ты хоть всю игру, состоящую из темнокожего гея-трансгендера, они тебя, конечно, похвалят, по головке погладят, но игру-то не купят. А еще ее не купят нормальные люди, которые на этот гной смотрят так же, как и я. С отвращением. В итоге вырисовывается интересная картина, знаете ли, создать новое тяжело. Да и доверие к нему в наше время будет подорвано уже на старте, причем подорвано вполне обоснованно после такого трехцветного бума. Так давайте ж менять старое, то, к чему лежит душа, в данном случае игроков. А? Как вам идея? Они помнят и любят масс-эффект, так давайте попаразитируем на нем сласть. Оденем розовые стринги и полетим в Андромеду подальше и подольше, чтобы никакого шепарда рядом не валяло. Чтоб чтобы как можно осторожнее обойти эту больную тему». И там забахаем свой хит. Хит не получился. Получилась дрянь, в которую невозможно играть. Интересные моменты, разумеется, были, но таковые есть в любой поделке из Greenlight за 50 копеек. Что сделать? Может одуматься и попробовать, ну, не знаю, извиниться и перезапустить вселенную или просто оставить ее в покое? Хе-хе-хе, да, хорошая шутка. Нет. Нет, зачем? Мы лучше выждем, попробуем поднять репутацию. О, смотрите, Карпишин вернулся. Блин, Карпишин ушел. Да ё-моё, какая гадкая рыба этот Карпишин. А, так, стоп, а эти куда пошли? Что, весь прежний состав ушел, остались только правильные люди, набранные по повестке? У, у это значит самое время зарядить последнюю пулю в пистолет и выкатить анонс Mass Effect 4. Да, я не знаю, на кого это рассчитано, вот правда. На тех, кто после Mass Effect 3, после Андромеды, после Anthem, мы поверит в то, что ну вот-вот уж теперь так уж точно получится хит. А извините, почему? Потому что нам пока... О, Жнец, Жнец, смотрите, Млечный Путь, Ба, Лиара, та, Кроган, к... Вам это ничего не напоминает? Например, ну не знаю, новейшую трилогию «Звездных войн», как раз выезжавшую на том, чтобы вставить как можно больше ностальгических моментов в фильм, нет? Не похоже? Как по мне, один в один. Вот просто копий-пейст. Это все та же сценарная импотенция, потому что творчество, мать твою, это процесс индивидуальный, при участии одного, максимум нескольких человек, небольшой такой камерной команды, сплоченной, дружной команды. Они просто творят, делают свое дело. Один пишет сценарий, другой занимается дизайном. А потом они все думают, как все это совместить. Сейчас, если вы не в курсе, они работают совсем не так. Они каждый элемент носят на согласование. Хочешь добавить какого-то персонажа? Э, стоп, погоди-ка, ты уверен, что он соответствует всем нашим лицемерным нормативам? Нет? Уверен, что он не обидит геев, лесбу, феминисток, фетишисток, средний пол, каждый отдельно взятый из миллиарда гендеров, редгарцев, мексиканцев, поэрториканцев, китайцев, русских, можно веганов, некрасивых, левых, правых, средних, православных, мусульман, католиков, католиков, геев, культ, кто, в конце концов, уверен? Иди подумай еще раз, а лучше сразу засунь себе эту идею туда, откуда ее вынул, да поглубже. И не забудь изуродовать персонажей, эх, тебе за это платят, да? Давай, Джо, не вали отсюда. И что, детишки, вы всерьез считаете, что из этого выйдет что-то годное? Вы, извините, в каком мире живете? В мире, где половина хитов последних лет не подвержена оцензуриванию в пользу всех названных и еще кучи неназванных когорт? Ну тогда я рад за вас. А в нашем, насквозь прогнившем мире, редкие исключения встречаются аплодисментами. И все, что остается, это молиться, чтобы очередная Кадия не пала под напором небинарных заднеприводных феморитгардцев. И знаете что? Мне стыдно. Мне стыдно за наше поколение. Когда-нибудь эта трихомундия закончится, и наши потомки будут смотреть на эту хрень очень снисходительно. Нех, ох уж эти наши деды были такими упоротыми. Столько хитов загубили. Ведь сценарий ты уже не перепишешь. Мы не переделаем тот же Last of Us 2, к примеру, хотя... Почему бы и нет? Компания Миллиардеры, я знаю, вы меня смотрите, бросайте свои ремастеры и ремейкайте всю эту чушню так, чтобы повесточкой и там и близко не пахло. Впрочем, мне почему-то кажется, что как только придет мода, когда маятник качнется в обратную сторону и начнутся уже гонения на всю эту шушеру, а гонения начнутся, знаете почему? Потому что чем сильнее отклонишь маятник, тем больнее он ударит тебя по носу, так мне на уроках физики рассказывают. Так вот, когда все это начнется, конъюнктурные авторы ударятся в другую крайность, тогда уже жди вот эти самые ремейки. А так как любая крайность губительна, ничего хорошего из этого скорее всего тоже не выйдет. Но я немножко отвлекся. Че загрустили-то? Не сыте, ребят, существует отличный от нуля шанс, что Mass Effect 4 окажется объективно очень качественной игрой, как существует и шанс того, что этот ролик наберет миллион просмотров. Но кто всерьез в этот шанс поверит? Кто вообще всерьез поверит заверениям BioWare? От прежних биовер не осталось и следа, последние старички бегут оттуда колоннами. Это теперь совсем иная компания, которой доверие игроков нужно еще заслужить. А доверие штука серьезная. Вот Киберпанк, например, стартовал и стартовал, скажем так, не лучшим образом. Конечно, всегда есть те, кто будут просто гаденько потирать ручки, и хихикать, мама, ага, скатились, я так и знал, так и знал. Но большинство все же скажут, да, CD Project это было херово, скажем так прямо, да, но ты сделал трех замечательных ведьмаков, ты сделал забаговную на старте, почти неиграбельную, как 80% всех 3А игр сегодня, да, но все же интересную кибербанку, мы тебе верим, мы тебя любим, но больше так, пожалуйста, не надо, а то будет атата. А BioWare, вот лично я могу сказать только одно, пошел нахер, не подходи ко мне, тебя мертвечины за километр несет, потому что эксгумация мертвых франшиз и напомаживание этих останков важно руками это надругательство. Конечно, этим я не смогу переубедить тех, кто свято верит, что звезды сойдутся и готовы давать шанс снова и снова. Таких никто не переубедит, даже время не справилось, куда уж мне. Но вот тем, кто сомневается, вам могу сказать – Оставьте надежды. Доктор сказал в морг, значит в морг, франшиза мертва, и тот фантазм, что выйдет из-под лапы Биовер через несколько лет, будет лишь формальным эффектом Не нужно накручивать себя эмоциями и ожиданиями, вообще не ждите ничего и ни на что не надейтесь в плане игровой индустрии, меньше потом будет разочарования. Вместо этого взгляните лучше на вещи трезвые и... «Бойкотируйте проект. Не покупайте эту дрянь из рук тех, кто так обошелся с наследием. Хотите, купите у веселого Роджера за дублоны, но не голосуйте рублем за. Только такой язык – язык денег», понимают разработчики. «Вот вам мой ответ по поводу того, что я думаю о Mass Effect 4. О чем она будет? Какую концовку они приняли за канон? Мне плевать. Им было плевать на меня тогда, теперь мне плевать на них. Мне все равно, что они там приняли за канон, что стало Шепардом со Жнецами. Устроит вас такой ответ?» Не грустите вот так, ну, хватит уже, смысла нет, да? Все действительно плохо. Я, как всегда, буду очень рад ошибиться, и действительно, если звезды сойдутся, я первым побегу хвалить игруш, поверьте, но... Ну, в конце концов, он обещает выпустить ремастер оригинальной трилогии. Посмотрим, как они справятся хотя бы с этим. Но переиграть в оригинал повод все равно будет. Но споветру детишки, Асха все обращает на пользу. Sure. Ah.